Ребята, всем приветствую. Многие города, страны у нас с нами. Меня зовут Панслав Виталий Георгиевич, я хирург-ортопед, также веду ортодонтический прием, терапевтический, и еще получаю образование зубного техника. Вот. Поэтому мне очень интересна моя специальность. Сегодня мы объединили свои усилия с Иваном, организовали эту конференцию онлайн. Я очень ценю ваше время, поэтому здесь не будет воды, здесь будут настоящие живые работы. Все эти работы выполнены нами, да, и мы наконец объединили усилия, чтобы дать такой импульс цифровой печати, трехмерной печати. Я очень признателен компании iGo3D, что меня пригласили сегодня, мы находимся сейчас в гостях. Я являюсь лектором учебного центра Dental Guru, провожу много курсов, но ну, а сегодня мы решили посвятить посвятить нашу презентацию именно трехмерной печати и ее применению в имплантологии. в имплантологии. Мы начинаем. Значит, Все технологии, вот эта надпись, она не мешает здесь? Вы запустили демонстрацию экрана? Нет, нет, это, это только у тебя. Отлично. Все технологии, которые мы применяем, в основном они делятся на аналоговые технологии. Это то, что мы Применяли с вами постоянно, раньше применяли, соответственно, здесь были съемные протезы, здесь были гипсовые модели, силиконовые оттиски. Все то, что мы жили до цифровой революции. Цифровая революция принесла нам новые методы сканирования, получения оптических оттисков и, конечно, технологически продвинулись именно изготовление. Да, это каткам технологии подразумевает моделировку и изготовление в цифровом формате. Соответственно, цифровые технологии воспроизведения могут быть разделены на резиктивные и аддитивные технологии. Резективные технологии это непосредственно фрезеровка, когда фреза убирает все лишнее, да, грубо говоря, из камня сделает вот эту скульптуру. То есть вы можете фрезеровать, например, розовый воск или пластмассу и потом отфрезеровать также гарнитуру. И вот на примере съемного протеза хотел рассказать, как работают аддитивные технологии, то есть добавляющие технологии. Несмотря на то, что фрезеровка считается достаточно точным методом изготовления конструкции, но фреза не всегда способна повторить вот эту сложную геометрию. Поэтому используется аддитив технологии когда э, с помощью 3d печати например допечатывания мы получаем самую сложную э, геометрию и аддитивные технологии на том же съемном протезировании заключаются в том что вы печатаете базис э, гарнитуру и соединяете их отдельно то есть идет именно аддиция то есть добавление непосредственно и значит э, э, мы значит что, что хотел дальше продолжить. Мой опыт в аддитивных технологиях. Сегодня мы будем говорить о трехмерной печати, об аддитивных технологиях. Я начинал мой первый принтер БР- был... Был формлабс 2. Мне повезло, и я считаю это большой удачей, что я начал именно с него, потому что это принтер одной кнопки. Я как конечный пользователь, мне хочется, чтобы было удобно, чтобы было комфортно, чтобы я не разбирался глубоко в, техно, в технической стороне вопроса. Мне нужно нажать на кнопку и получить результат. Я пользователь, я потребитель, я как бы врач, как ортопед, как врач-хирург. Хочу, чтобы этот процесс изготовления был максимально удобный для меня. Поэтому форм-2 был мой, моим принтером. После этого я купил более дешевый принтер, и в этом принтере мне пришлось самому разбираться в технологическом процессе, то есть мне пришлось изучать настройки, время засветки, подъема платформы. Я потратил достаточно большое количество времени своего на, на это изучение. Это немножко не входило в мои планы, и на самом деле как бы это научило меня многому, но я понял, что слишком много времени уходит на вот это изучение, и минусом было являлось то, что платформа, на которой изготавливались печатные модели, была гораздо меньше, чем я привык. И после того, как вышел форм-третий, я э, продал э, вот этот форм-второй и перешел непосредственно на форм-третий, которым сейчас я работаю в основном в свое время. И большинство работ, которые вы сегодня увидите, они были выполнены именно на форм третьем. Э, на форм третьем там достаточно большая площадь платформы, и Иван, может быть, видели его на Фейсбуке, он целую голову, целый череп, натуральную величину распечатал на этой платформе. У форм 2 был э, очень хороший открытый режим. Он назывался Open Mode. И, честно говоря, я очень скучаю по этому режиму, когда я мог использовать сторонние полимеры для печати, э, например, каких-то э, изделий. Open Mode, он пока в форм третьем недоступен, но мы очень ждем его, на самом деле, чтобы можно было как-то совмещать, где-то экономить, возможно. То есть это вот как потребитель, я хочу просто свой личный опыт uh, рассказать. Соответственно, в основном мы работаем, я работаю сейчас на uh, форм третьем. Uh, мне повезло, потому что сразу они давали uh, камеру и uh, ваночку, значит, для замочки и обработки в спирте, поэтому я сразу взял вот все, что официально производитель рекомендует, тем и пользуюсь до сегодняшнего дня. Понятно, что в первую очередь я начинал, конечно, с ваксапов. Как врач-ортопед я начинал с цифровых ваксапов. У нас были аналоговые технологии, когда техник вручную наносил ВОСТ, но мы поняли, что Вместо шпателя можно работать просто компьютерной мышкой. И сейчас воксапы наши поменялись, мы стали их делать 3D-печатные, практически сто процентов воксапов у нас уже идут 3D-печатные. Почему? Потому что то, что техник изобрет, изобразил ноги на воске, не всегда он воспроизведет в конечной конструкции. И вот это отсутствие воспроизводимости восков и финальной конструкции, к сожалению, пришлось нам от этих технологий аналоговых отойти пользу воспроизводимых 3D технологий, 3D-печатных моделей. Это были еще модели распечатанные на Forlapse Form 2. Они отличались достаточно гладкой текстурой, в отличие от, например, LCD-Play принтеров, где я вижу, например, полосы. У SLA принтера Form 2 и Form 3 была относительно практически гладкая идеальная поверхность. Ну и вы можете здесь видеть, что с одной стороны была гипсовая модель, с другой стороны печатная модель. Каждый из вас может увидеть и посмотреть вблизи на гипс и на 3D-печать. Были раньше разговоры, что 3D-печать дает искажение, погрешность, но я могу сказать, посмотрите вот на макрофото, да, сами воочию посмотрите на макрофото. Гипс имеет поры, какие-то проблемы, возможно, при повторном воспроизведении гипсовой модели, когда вы силикон хотите повторно э, получить гипсовую модель, э, были сколы, э, гипс сыпался. Но на 3D-печатной модели вы можете видеть, насколько гладкие контуры, вы можете воспроизводить ее как можно много раз. И для себя я этот вопрос уже окончательно закрыл. То есть сейчас мы практически перешли на 3D-печатные модели, если они нам нужны. И вопрос, что точнее, гипс или 3D-печать, для меня уже в прошлом. Сейчас в основном я печатаю на 25 микронов. Если это очень важная работа, то Form 3, Form Labs Form 3, позволяет нам печатать на вот таком высочайшем разрешении, то есть 25 микрометров. Да, это занимает больше времени, но зато точность исключительная. Первые работы, первые работы на зубах мы, конечно, делали. Я пытался посмотреть, насколько нужна мне физическая модель. На самом деле, она физическая модель чаще всего нам и не нужна. Но если вы хотите просадить конструкцию, посмотреть по прикосновалкам и техник вам, например, хочет вернуть эту работу уже в таком uh, собранном виде, то uh, я хочу сказать, что, конечно, гипсовые модели, вот такие модели Геллера, они нам в этом случае помогали достаточно хорошо. То есть это был не просто uh, пучок каких-то коронок приходил вам, они были просажены на модели. То есть вот такая вот uh, модель Геллера нами использовалась, использовалась. Соответственно, качество было достаточно высокое, шейки открывались, и uh, конструкция просаживалась. Я могу сказать, что вот эту работу я сделал практически пациентки по современному вот этому безгипсовому, безсиликоновому протоколу, когда не снимались физических слепков, а было внутриротовое сканирование, этой девушке всего лишь 27 лет. 27 лет вот насколько по-разному работают доктора. Конечно, штампованные коронки до сих пор применяются, но девушке 27 лет, да, она была в ужасе от той золотой коронки, которую ей поставили, и она просто искала врача, который поменяет ей эту железную коронку. Да, возможно, она функционирует, как, как казалось доктору, который я делал. Но э, молодежь, особенно и взрослые люди, практически все хотят использовать высокие технологии. Э, значит, я эту работу сделал ей практически сразу. У меня станок, который шлифует. Я распечатал 3D-модель просто, чтобы убедиться в посадке конструкции. На самом деле физические модели мы очень часто по этому протоколу не применяем. И вот так вот здесь еще следы от клампов, от кофердама. Ну, Мы его зафиксировали ей практически сразу. Пациентка очень много рекомендаций дала мне после этой работы. Также отдельный вопрос стоит... Отдельный вопрос стоит по элайнерам. Вы знаете, как врачи-ортопеды, очень часто элайнеры помогают нам протезно подготовить наших пациентов. Здесь реализовался план и имплантологический, и ортопедический, и элайнеры. Все делал я сам. То есть где-то вместо удаленных зубов проводилась имплантация, синус лифтинг, но элайнеры очень хорошо помогали нам собрать эти зубы. Вы видите, сетапы, которые мы как мы планировали э, э, собирание вот этих диастем и трем, и, соответственно, видите, как э, происходит э, сборка вот этих зубов да, и устранение щелей. То есть в комплексном, в плане, конечно, нам и лайнеры бесценны, как врачам-ортопедам. Э, Где-то стояли имплантаты, пока проводилась лайнероподготовка, мы установили уже имплантаты. И хочу сказать, что раньше мы печатали модели на полимере «Грей». Uh, был 160 микронов вполне достаточно для того, чтобы изготовить много моделей, uh, много моделей. Но сейчас появился материал драфт. И достаточно точности даже 300 микронов. То есть 300 микронов нам достаточно было для того, чтобы печатать модели. Вы знаете, что модели для лайнеров очень их много. Большое количество приходится делать иногда и 15, и 20. И, конечно, скорость очень важна. И поэтому мы сейчас в основном от Грея отошли в сторону драфта. Да? Но тогда мы печатали модели э, вот на полимере грей полимере грейп, потом обжимали все это вакуум-формером. Вы видите здесь аттачмины, вы видите здесь установлены аттачмины. Все это входило в наш план. Пока проводилась подготовка лайнерами, я установил имплантаты и конечный вид конструкции. Цифровые э Значит, цифровые средства, как внутриротовые сканеры, позволяют сейчас не просто проводить сканирование, но это важный диагностический элемент. Мы видим, что после того, как элайнер подготовка закончилась, у нас идеальные контакты равномерные. И вот в области шестнадцатого зуба там проводился открытый синус лифтинг. Это еще этап этой операции. Соответственно, здесь были установлены дентальные имплантаты у нее, да, и э, мы закончили вот так. То есть в комплексном подготовительном лечении да, лайнеры занимает важнейшее место, и 3D-печать, конечно, это непосредственный э, помощник. Вот эти работы э, очень интересные, сейчас о которых пойдет речь. Вы знаете, что ваши аналоговые знания, работа с воском, с формой зубы, карвинг или, например, вот методики, снятия, значит, методики регистрации межчелюстного соотношения в аналоговом протоколе, они вам помогут в цифровом протоколе. Сейчас я покажу, как мы с помощью 3D-печати адаптировали аналоговые технологии, перенеся их в безгипсовый цифровой протокол. Все эти методики вам известны. да? Это разметка на силиконе это прикусные валики это байт стик который позволяет определить протетическую плоскость иногда можно даже горизонт отметить вот например цифровая работа я в основном работаю на трех сканерах это три умникам и миди то есть все три сканера мне доступны я ими работаю и даже тотальные работы мы сейчас делаем а, с помощью а, внутриртового сканирования без гипса, без отливки физических моделей, без погрешности силиконовой массы. А, и в этом случае мы используем как раз силиконовые регистраторы. То есть один из вариантов регистрации межчелюстного соотношения – это силиконовые регистраты. На них можно увидеть также отмечено а, центр, а, горизонт горизонт проведен, да, и потом идет этап прототипирования, и если пациент его одобряет, мы уже приходим к финальной конструкции. В основном мы тотальные работы ведем вот так, то есть один из вариантов — это силиконовая масса, но вот одна из, один из этих примеров э, тотальной работы, она была сдана без физической модели, сразу по данным внутриротового сканирования вся работа была пассивирована на мультиюниты, то есть мы перевели внутреннее коническое соединение на плоскостное, это единственный правильный протокол, то есть не использовать трансокклюзионную фиксацию, как многие сейчас делают конусы, просаживают с винтами вместе с конструкцией, с итоговой, нет. Надо менять внутреннее коническое соединение на наружное плоскостное, вот здесь мультиюниты видны. Это циркон многослойный, мультилайер циркон. Мультилайер циркон без физической модели. На контрольном рентгене вы увидите, насколько пассивно сидит эта вся конструкция. То есть, в принципе, нам физические модели не нужны. Но для регистрации межчелесного соотношения вместо силиконовых масс, да, мы сейчас стали применять 3D прикусной шаблон, 3D печатный прикусной шаблон. Значит, в аналоговом протоколе были тоже шаблоны, которые одевались, например, на титановые основания чтобы был жесткость, чтобы была неподвижность. Вы видите, у него было основание из жесткой пластмассы, светоотверждаемой, чтобы не дала погрешность, до да, искажения. Это одевалось все на тибезах, но 3D вот в 3D-печатном, цифровом протоколе мы используем 3D-прикусные шаблоны. 3D-прикусные шаблоны вот так они изготавливаются. Это делал непосредственно Иван. Это наша совместная работа. Значит, для того, чтобы изготовить этот шаблон, мне потра... оба шаблона, мне Я затратил 2,5 часа. Это достаточно быстро. То есть, в принципе, эта работа была выполнена даже без курьера. Вы знаете, сейчас очень специфическое время, когда сложности с передвижением, перемещением идут, поэтому вы сейчас увидите одну из тех работ, которые мы сделали в цифровом протоколе без физического перемещения курьеров. То есть я переслал Ивану сканы, он мне подготовил шаблоны, я их вернул пациентки в полости рта. Вот так вот выглядели шаблоны. Сейчас я переключу презентацию на Ивана, и он расскажет некоторые особенности именно изготовления данного прикусного шаблона. Иван, пожалуйста. Да, спасибо. Да. Сейчас я, да. наверное, начну немножко с комментариев по поводу, начиная с принтера, то что помимо того, что маленькая площадь печати, приходится настраивать его, Uh, у него нет автоматической дозации полимера, и приходится полимер mm. uh, доливать вручную, смотрите, какая-то большая печать. То есть это тоже важный нюанс. Uh, что насчет моделировки воском и моделировки в экзакаде, uh, да, или в какой-то uh, программе, в которой позволяет нам подставить зубы, то это происходит намного быстрее происходит это быстрее, потому что уже есть заготовки зубов, можно примерно хотя бы подставить их и чуть-чуть поменять форму, и это в крайне а, ускоряет время работы. То есть ты в цифре накидал, поставил на печать, все, у тебя пока печатается, даже если долгая печать, да, там, сейчас я об этом тоже поговорю, а, то а, у тебя есть время работать над другими работами. То есть принтер работает, и ты работаешь в это время. Это как сказать правильно не дает тебе утонуть в море работы а что касается материала драфта да, у нас сейчас. сейчас секундочку видно, да, драфт у меня? пока нет нет, сейчас, секундочку секундочку сейчас у меня зуб подглючивает. Угу. Так. Прошу прощения. Небольшие техники. Вот все. А, значит, презентация. Да, Текущего Все, да, презентация. Да, да, видно. видно. Что касается драфт резин, да, э -э еще сейчас я про слойность тоже расскажу. Драфт резин это более инженерный э -э, такой материал, но он подходит для использования боди-лайнера. Э -э я бы сказал так, что грей можно использовать в случаях, если это не срочно, потому что грей поточнее печатает, да, и 160 микрон все-таки лучше, чем 300 но если что-то прям срочное, пациент там завтра чуть ли не свадьбы или улетает, или, ну, как обычно у нас у всех это бывает, да, то есть срочная работы, то я бы рекомендовал делать это на драфте. То есть если у вас повседневный кейс стандартный, то лучше это использовать э, на Грей или дента ну, лучше Грей, он быстрее печатается, на фор втором точно. Э, и у него получше поверхность, то есть и лайнер получше смотрится по точности. По скорости, конечно, драфт — это самый быстро печатаемый полимер сейчас на данный момент у формлапса. Одна модель 20 минут. 2-3 доллара за модель уходит. То есть, ну, и недорого, и быстро. И срочные работы можете прямо в клинике сразу же, если у вас готовый экземпляр, быстренько напечатать, промыть, засветить и в вакуум -формере. уже обтянуть модельку. Далее вот это как используется драфт в полостер и поговорим о прикусных шаблонах. А, на самом деле, такой небольшой экспериментальный у нас был а, тестовый проба, скажем так, пера, а, и прошла она успешно. Единственное, вывели то, что немножко высоковато, я нижний валик да, сделал, чуть пониже надо было. Вот. А, изначально процедура была такая, я поднял на необходимую нам а, высоту, Модельки, сохранил их э, в, э, в этих координатах, да? Да, на... на секундочку. На ага. секундочку предыдущий верни, пожалуйста. Ага. Когда нет э, никаких ориентиров, то есть Иван получил от меня дистанционно две модели: скан вверх и а скан низа. И у него нет никаких ориентиров в расположении этой модели в пространстве, то применяется индекс Шимбачи. Да, когда мы замеряем примерно это 30. 7, 39 миллиметров от переходной складки до переходной складки. И он располагает просто, у него нет пока ориентиров. Он располагает на этой высоте. Если рост пациента достаточно высокий, то где-то мы берем 39. Но в среднем используем 37-38 миллиметров межальвеолярное от переходного до переходной. Да, пожалуйста. А, ну, собственно, я как получил данные, поднял прикус на нужную мне высоту смоделировал так сказать базисы обратите внимание как я вел на нижней челюсти базис а капу модулем кап это сделано тем то что я специально освободил скан маркеры тем чтобы можно было по ним потом сопоставить работу в дальнейшем после загипсовки, да, если у нас будет загипсовка использоваться, или же просто в цифре, чтобы было понятно, как нам сориентировать модели, сопоставить, потому что mm -hmm. сканов у нас не было. Можно отсканировать, конечно же, и модели, и если лабораторный сканер, и сами прикусные шаблоны можно отсканировать, но если только интеральный сканер, то у нас сопоставление по высоте, по правильной зафиксированным врачом, который проконтролировано, будет только благодаря вот такой моделировки. Что я сделал? Я взял обычную подкову, стояли с банального Thingiverse, адаптировал ее под базисы, которые я смоделировал заранее, и вырезал пространство под скан body, маркеры сами. Вот. И, собственно, таким опытом у нас получилось прикусное. Здесь, если вы заметите, оранжевый лебедь, мы когда... С Виталиком переписывались, решали, как, как что сделать, как высоту он мне как раз писал. Он сказал: лебеди мне еще смоделирует там что, но ну, я решил пошутить. Заказ да, есть. Я его уже настолько, настолько замучил, что говорю: а лебеди ты сможешь там изобразить? И он мне его сделал. Кстати, неплохой сканмаркер для совмещения был да, достаточно неплохой. Можно, кстати, подумать и запатентовать потом отсюда. Эм, вот, и в итоге у нас получились вот такие э, прикусные шаблоны как раз ушло два с часа на печать вот, э, и собственно кейсы, то что э, в полости рта, это как раз у Виталика вы сейчас видели э, сейчас Виталик да. прошу эстафету так. Э, значит, хорошо, продолжаем Значит, видно мою презентацию, да? Да, все да. видно. Вот, то есть мы использовали индекс Шимбачи, э, примерно взяли 38 миллиметров для этой пациентки и э, сделали шаблоны, сделали шаблоны. Что интересно для индекса э, Шимбачи? Значит, э, я обычно для этого индекса верхний шаблон используется где-то 22 миллиметра, то есть 22 миллиметра, Нижний 17, нижний 17 мм. Но а, поскольку мне проще убрать, чем добавить, Иван сделал их чуть больше. Поэтому а, на самом деле достаточно хорошо они совместились. И теперь есть два варианта. Если мы дальше работаем в цифровом протоколе, например, мы делаем две встречные дуги из циркона, то следующий этап будет это сканирование их. Сканирование, вот как я и провел, сканирование их. И как дополнительный скан я передаю уже в лабораторию. По скан-маркерам открытым идет совмещение. Наверху сейчас, конечно, я уже вижу, что можно было оставить места для скан-маркеров, да, тоже по ним совместить. Но мы решили с пациенткой делать металлокерамику. То есть если э, у вас идет с этого этапа работа уже в аналоговый протокол, то есть физический артикулятор, то вы их соединяете быстротвердеющей быстротвердеющие пластмассы и передаете в лабораторию. И он используется как физический прикусной шаблон для совмещения модели и гипсовки уже в последующем в артикулятор. Поэтому здесь не были открыты сканмаркеры, потому что это все уже дальше пошло по традиционному металлокерамическому протоколу. Многие э, люди считают, доктора техники и пациенты, что цифровые технологии, они только для полноконтурных работ, для оксида циркония, для имакса, что считается достаточно дорогими конструкциями, согласитесь. Не у всех есть возможность сделать две дуги на цирконе, полную анатомию, мультилайер, да, поэтому есть пациенты, вот какая-то пациентка, которую мы просто на данном этапе, идя по сканированию, переводим сейчас в аналоговый протокол. Поэтому эти прикусные шаблоны отправляются в лабораторию, дальше идет этап прототипирования, и если пациентка он одобрен, отливка каркасов цифровых и нанесение керамики, об этом чуть позже мы поговорим. Итак, что еще хотел сказать, я уделяю большое внимание постобработке. И раньше я работал, например, другими камерами для засветки, искал как-то, подбирал режим, но все-таки остановился на оригинальных, потому что для меня точность крайне важна. Вы видите, что один и тот же шаблон, да, в разных имея разную постобработку, имеет разные показатели. И то же самое происходит и с усадкой, и с другими объемными искажениями шаблоны они важнее ортопеду я, вот вы со мной согласитесь шаблоны важны и зубному технику потому что много я раз слышал что зубные техники сами говорят нам нравится начинать работу загодя да то есть задолго до установки имплантатов вот когда так работа проводится, да? То есть шаблоны, они важны и технику, и врачу-ортопеду прежде всего, и хирургу, и пациенту для безопасности. Они нужны всем. Поэтому, конечно, если работа планируется по шаблону, вы все прекрасно знаете, как легко протезировать. Поэтому 3D-печать – неотъемлемый этап шаблонов. Шаблоны бывают под полный протокол. Мы еще делаем шаблоны для расщепления челюсти, то есть не просто для установки имплантатов, но и также для расщепления челюсти. Мы замеряли здесь глубину пилки э, пьезоаппарата да, и э, ее на эту величину по КТ совмещали, делали вот этот шаблон для расщепления. Есть шаблон, через который который делал Юрий Георгиевич Седов, вот он мне помогал с этой работой. Да, я его использовал для шаблона под закрытый синус лифтинг также и отдельно еще были скуловые имплантаты, когда мы используем стереотографическую модель для того, чтобы изготовить шаблоны под скуловые имплантаты, под зигомы но есть шаблоны нового уровня да, нового образца, скажем это так называемые преп-гайды а, поскольку мы все-таки ортопеды мы сегодня говорим об ортопедии очень часто мы хотим знать какое количество тканей нам надо убрать у пациента, и вот с техником с андреем бачмаго я сегодня всех техников укажу в правом нижнем углу для меня это как дань уважения этим людям которые которых может быть сейчас нет с нами за экранами но мы должны о них знать когда врач ортопед показывает красивые виниры красивые подковы и не указывает фамилию техника создается впечатление что он сам их делал на самом деле за кадром остается великий труд зубных техников. Я, когда стал обучаться зубным технику, я э, оценил действительно важность их труда, поэтому я буду указывать в правом нижнем углу своих зубных техников, которые мне помогали. Например, вот этот шаблон Prep Guide для того, чтобы э, мне знать, сколько снять твердых тканей зубов относительно цифрового желаемого ваксапа, используется этот шаблон. Он используется из модуля CAP, из модуля Splint. -off. В экзакаде вы можете... В закаде вы можете отмоделировать значит, вот эту полную капу и просто убрать окна, либо наоборот добавить вот эти prep-гайды поверх вашего цифрового ваксапа. То есть поверх цифрового ксапа добавление идет вот этой пластмассы, и она печатается. Пред-гайды одни достаточно новые, то есть в аналоговом протоколе сложно их изготовить, а фрезеровкой можно повредить вот эти тонкие... Грани. Поэтому аддитивные технологии, 3D-печатные, они, конечно, здесь выходят на первый план. Вот вы видите, что я никуда не спешил. Я поставил этот преп-гайд на ночь. То есть 3D-принтер у меня стоит вот прямо здесь у себя, у меня дома. Да? И я поставил это просто на ночь, и он мне распечатал. Я когда проснулся, у меня уже был готовый преп-гайд. Вы видите, что точность достаточно хорошая, нигде не поломалось ничего. Я заранее изготовил и на всякий случай модель и преп -гай который успешно пациентки установил и имел возможность понять, насколько глубоко мне стоит обтачивать, а некоторые зубы даже не требовали обточки. Да? Соответственно, это очень хороший инструмент для визуализации, для начинающих ортопедов, например, которые не знают этих ориентиров. Отдельно разговоры заслуживает, конечно, аддитивные технологии в реконструктивных операциях, которые тоже являются часть протокола нашего. Здесь с Виктором Подставленным вот, был разработан вот эта титановая сетка. Мы распечатали фрагмент модели челюсти по данным КТ. Распечатали ее. Видите, заняло всего лишь полтора часа, это фрагмент челюсти, на которой на мы одели вот эту сетку. Сетка была изготовлена методом селективного лазерного спекания, да? она достаточно недорогая оказалась, то есть она дешевле любых заводских каких-то сеток, которые мне представляли. И самое главное, здесь есть у нас хирурги сегодня, здесь у нас есть и зубные техники, и ортопеды. Посмотрите, вот представьте, вы хирург, вы будете планировать эту операцию. и Насколько четко идет посадка этой сетки на модель, которая была вытащена из КТ. Есть программы, которые позволяют диком файлы компьютерной томограммы извлекать из них STL, да, то есть объем, который мы можем распечатать и примерить эту сетку. То есть это аддитивные технологии. Фрезеровка здесь была бы не нерентабельна раз, и не способны сделать настолько э, четкие э, значит, отверстия для фиксации костных винтов. Посмотрите, СКТ 3D принтер сделал вот эту модель, насколько четкая прецизионная посадка. Пас Позвольте, а, мне поскольку... 5 копеек вставить по поводу, пожалуйста, пожалуйста. По поводу вот печати как раз, да, верни на слайд, где время показано. То, что я обещал говорить про микроны и в ППХ забылся, смотрите, нюанс в том, то, что чем меньше высота слоя в микронах, тем точнее печатается модель. Здесь модель напечатана на 100 микронах, то есть там есть 150 и 25. То есть это для максимальной скорости использовано именно 100 микрон. И вот перелесни дальше, пожалуйста. И посмотрите, насколько даже на 100 микронах точная позиция у модели, напечатанной на 3D-принтере, при том, что э, нужно учитывать, что модель эта была вытащена из КТ, которая тоже дает погрешность. То есть насколько сейчас 3D-печать уже выросла, что вы можете планировать примерять, используя э, настройки для максимально быстрой печати, э, вытя, вытянутые из КТ СТЛ. Э, то есть, это вот большое... и гипс, гипс здесь не сможет нам помочь гипс нам здесь не сможет помочь и насколько воспроизводится вот в 3d печати конечно я хочу сказать что мы работаем все-таки в медицине мы сегодня у нас не промышленная лекция у нас э, врачебная и техническая то есть как бы медицинская лекция поэтому в основном нам рекомендуется использовать биосовместимые полимеры и э, среди них есть разные полимеры есть полимеры для временных зубов для базисов съемного протеза для моделей тоже для моделей например для кап для хирургических шаблонов выжигаемые полимеры воскосодержащие то есть в основном вот эта группа материалов э, рекомендуема для применения в полости рта и в медицине их мы должны знать то есть вот эти полимеры мы практически все их уже с успехом применяем Итак, да, да, а да. Еще а, хочу добавить, что выходит, а, скоро будет у нас совместно с компанией Бега, будет материал для временных коронок. То есть вот эти первые Denture, а, Denture Base, а, это подсъемное протезирование, только ориентированное временные коронки, которые, ну, как позиционируют Бега и Формлапс, что можно даже длительно их носить, но пока я не проверю, я процентов не буду утверждать, но Бега славится достаточно качественным материалом своим, поэтому у меня есть пунктики этому доверять и жду не дождусь, когда придет именно полимер для временных коронок, которые, я думаю, мы очень ждем, да, чтобы использовать его, чтобы... Не тратить время, не ждать, пока вас с лаборатории это все пришлется. можно да, просто сделать да. криктер э, и печатать временные коронки на устопом просто. И себестоимость будет ну, крайне низкая по сравнению с плазированными. Самое важное, где я использую тоже, это модель-креатор. Мы говорим сегодня все-таки об имплантатах, о протезировании на имплантатах. И вы знаете, когда идут большие работы или даже одиночные, и вы хотите лишний раз как бы на мастер-модели просадить работу, посмотреть по аппроксималкам, мы уже сказали, что 3D-печать сейчас уже практически догнала гипс. Да, и вот в этом случае иногда необходимы нам физические модели. То есть большинство работ мы стараемся уже делать без физических моделей, но если нам они потребуются, или врачу они потребуются, мы можем использовать модул да, Креатор. Не все системы не все системы обладают именно библиотекой аналогов для мультиюнита с уровня титанового основания, с уровня имплантата. И я, поскольку мы я являюсь опиньоном Dental Guru. У нас эти все библиотеки есть, поэтому нам очень удобно. Они все оцифрованы. Этот каталог уже у нас не один год работает, поэтому уже несколько лет мы пользуемся вот этими всеми цифровыми библиотеками. Очень сложно иногда подобрать. В некоторых системах нет таких библиотек. Кто-то опаздывает в цифре. Но тем не менее, я применяю разные системы имплантатов. 46 систем имплантатов я устанавливаю. И, конечно, применяю внутриротовые скан-маркеры и аналоги, для, значит, аналоги непосредственно для печати. Вы видите, эти аналоги отличаются от обычных аналоговых гипсовых. То есть они должны вставляться в 3D-печатную модель. И что важно знать здесь, что аналог и скан-маркер должны принадлежать одной системы то есть нельзя взять скан-маркер от одной системы аналог от например от реплики должны именно должна быть совместимость поэтому бывает что корейские системы совместимы между собой вы знаете что вы можете взять аналог от совместимой системы здесь нет если скан-маркер такой то и аналог 3d печатный должен быть такой поэтому очень хорошо что библиотеки сейчас они корректны они прописаны и мы очень спокойно уже несколько лет применяем э, скан-маркеры внутриротовые. Да, вот здесь вы видите внутриротовой скан-маркер. И э, техника изготавливает конструкцию. Для техников я советую уменьшать окклюзионный столик. То есть что такое уменьшение окклюзионный столик? Я всегда своему технику советую уменьшать ширину нижнего шестого зуба. Дело в том, что э, нижний шестой имплантат – это самое максимальное количество осложнений технического характера, ослабление винта поломки винта, сколов и так далее. То есть на этот э, зуб проходится до 80% всей нагрузки вокруг нижних шестых зубов. Поэтому, говоря об имплантатах, поскольку там стоит один имплантат, а не двухкорневой зуб, я советую всегда редуцировать окклюзионный столик. Э, очень быстро уменьшится количество технических осложнений, которых я уже перечислил. Поэтому... В этом случае я ради себя, просто ради интереса, как бы сделал эту 3D-печатную модель. 3D-печатную модель это еще на форм втором я печатал из серой резины, но просадил эту конструкцию, просадил титановый абатмент, но вы видите вот эти края, шероховатость и какие-то какая-то вот эта сыпь. На самом деле это плохая постобработка. Вот то, на чем я экономил раньше, сейчас я исключил влияние вот такой постобработки. Мы использовали какие-то лампы, какие-то промывочные ультразвуковые ванночки с нагревом. То есть не оригинальные, не очень корректные Приспособления. Поэтому сейчас вы видите вот эти все особенности постобработки. Сейчас я исключительно работаю на а, рекомендуемых производителях. Конечно, со временем у нас уже усложняли мы задачу, мы уже сейчас получаем модели Геллера, вы видите, с причатными аналогами, со штампиками. То есть сейчас в модул Креатор в экзакаде есть корректные библиотеки для всех наших систем, и мы можем получить физические модели. Вы видите, держатель для стекулятора очень удобный, такой для окклюдатора, скажем правильно. Это Вот этот держатель для окклюдатора появился в, в экзакад, 2.4 в Пловдиве И очень удобно сразу печатать именно с этим держателем. Техник может раскрыть, постучать, закрыть модель. Вот вы видите модель Геллера Вот они 3D-печатные аналоги значит, э, здесь печаталась модель, штампики, все они достаточно четко входят в свои пазы. Представьте теперь в аналоговом протоколе, как сложно изготовить вам модель Геллера. Вот если кто-то из техников готовил ее, то в цифровом протоколе очень просто. Вы края границы штампиков, и э, цифра, вся, э, значит, вам это все моделирует сама. Поэтому получилась вот эта физическая модель. Вы можете использовать эту физическую модель, под работы с нанесением то есть когда показания для физической модели можем мы сделать здесь металла керамику конечно можем можем мы это отсканировать сделать например каркас из восков фрезеровочного можем можем напрессовать керамику на металл press on metal можем то есть в принципе вот эти работы физические модели когда я делаю идет речь о работах с нанесением облицовка циркона Облицовка, например, прессованной керамики, металлокерамические работы. Вот когда нам нужны эти модели. То же самое на имплантатах. Да? Вы здесь можете видеть, насколько четкие края. Да, значит, сколько четкие края у вас у модели, э, ровные контуры и все остальное. На 25 микронах я это печатал. И десневая маска, о ней мы чуть позже поговорим. То есть мы поз позволяем воспроизвести практически все 3 d печатные технологии, особенно в протезированных имплантатах. Например, техник, доктор хочет металлокерамику. Пациент хочет сэкономить. Пожалуйста, вот вам физическая модель под нанесение. Под нанесение. А, о точности гипса и э, значит силиконовых материалов, гипса, то есть аналогового протокола и цифрового очень хорошо говорит вот эта работа вы можете видеть, что модель здесь печатная была снята по внутриротовому сканированию. Это Сирона Умникам сканер у меня был. И тот регистрат, который пациентка закусила в полости рта, я перенес его на 3D-печатную модель и вы можете видеть на макрофото, насколько прецизионно идет сопоставление. То есть это без гипсовый протокол, только внутриротовое сканирование 3 d печать. Оно дает погрешности меньше, как я уже понял, чем силиконовые массы и гипсовый протокол. То есть это факт практическое воспроизведение модели вот пожалуйста посмотрите насколько я разрезал просто регистрат и прислонил его к печатной модели вы видите что даже глазу не видно это зазор то есть это практически меньше сколько 8 микронов получается да насколько точно регистрат сидит на цифровом на цифровой 3d печатной модели без силиконов без гипса Поскольку мы говорим о реабилитации пациентов на имплантатах, я могу сказать, что очень часто мы используем дополнительные приспособления, вы знаете, для получения терапевтического соотношения так, или, например, скажем, Центрального соотношения, референс, как э, другие говорят. Мы очень много часто использовать можем именно э, вот такие джиги. Значит, джиги, они у меня печатаются, то есть я их сам печатаю. Вы видите, что э, используется пластмасса Dental LT. ДНТЛТ и на 100 микронах за 50 минут, на 100 микронах за 50 минут у меня комплект этих джигов был распечатан. Конечно, вы можете понять, что всего 10 миллилитров ушло на эти джиги, то есть на один джиг уходит где-то около двух миллилитров, да, даже меньше двух миллилитров. То есть себестоимость этой 3 очень маленькая. Но мы можем использовать эти джиги для поиска э, значит, э, вот этого как раз референтного положения, референс позишн для челюсти и для изготовления, например, суставных кап то есть очень хороший вариант это недорого быстро и конечно когда мы будем говорить об имплантатах тоже будем применять сейчас я уже сложнее вам случаи сейчас стану показывать то есть мы пока подходили к этому сейчас уже будет более сложный случай пациентка с патологической стираемостью то есть в 35 лет у нее есть практически достаточно стертые зубы у нее есть тенденцию к прямому прикусу то есть она практически убирает все супраконтакты, сколы у нее, сколы эмали, сколы э, керамики. У нее уже установлены имплантаты дентальные, то есть несколько лет этой работе. И идет стираемость, генерализованная стираемость у этой пациентки. Вот здесь нам надо реабилитировать пациенту, пациентку комплексно. Мы видим, что занижение, э, меж, занижение высоты нижней трети лица, э, морщинки и так далее. То есть очень ранний возраст. Мы сейчас сталкиваемся с пациентами с ранним возрастом когда идет э, уменьшение высоты и стираемость. И вы видите, что э, мы работаем только по э, внутриротовому сканеру. Да? То есть мы не используем гипсовые модели. Особенно сейчас, когда цена слепочных материалов возросла, я могу снимать бесчисленное количество раз внутриротовым сканером э, отиски да, оптические и не платить за это. Да? И каждый раз, представьте, вы тратитесь на силиконы, на массы, на регистраты. Это, конечно, затратно. Поэтому вы можете видеть на 3D-печатках модели как воспроизведены очень а, вот эти тонкие а, границы посмотрите даже дефекты пломбы все вот эти мельчайшие мельчайшие а, погрешности и конечно у таких пациентов мы вначале идем через сплин терапию я думаю что вы многие а, тоже ведете таких пациентов через сплинт терапию а, для нормализации траектории и мышечного равновесия поэтому используется самый простой сплин и вот этот сплинт э, я распечатал, да, то есть э, пациентке ставят имплантаты, зубы, стираемость, и вот этот сплинт я печатаю. Очень много сплинтов я стал печатать. Значит, Вы можете видеть, что сплинт распечатался за 41 минуту, значит, ушло всего лишь 5 мл смолы, вы можете посчитать себестоимость одного такого сплинта, да, и точность 100 микронов, точность достаточно 100 микронов для печати этого сплинта, и вот сейчас каждый из вас может со мной уже как бы внутренний диалог такой свой начать, да? вы можете сказать, что есть фрезерованные капы, есть аналоговые капы, да, которые мы там сами руками что-то делали, но э, все-таки 3D-печатные капы, я остановился именно на них, то есть 3D-печать применяется у меня достаточно широко. Э, понятно, что по сроку службы, надо честно сказать, что по сроку службы 3D-печатная капа больше месяца не будет служить. Ее где-то ведет уже со временем, она может иметь некоторую проницаемость, могут быть поломки. Но я, у меня нет таких пациентов, чтобы больше месяца я их заставлял носить капу. То есть, во-первых, я считаю, что все цели на капе я могу достигнуть уже в течение первого месяца. После этого я их перевожу на накладки, на несъемные ортотики. Поэтому для моих нужд капок печатная выполняет все необходимые функции. И она по стоимости в 7, а то и 10 раз дешевле фрезерована. У меня есть фрезерные станки. Я сам фрезерую. То есть я все это изготавливаю сам. Я знаю затраты на фрезы, затраты на вот эти блоки и на изготовление спринтов. Они несоизмеримы ни по времени не по Вы можете видеть здесь, насколько четко значит, сплин сидит на 3D-печатной модели, что нет даже никакого визуально видимого зазора. То есть сплин достаточно четко сидит. И вот первый, первую капу, которую я сделал, я удивился. Я очень удивился именно посадке. Вы слышали вот этот щелчок? То есть посадка была фантастическая, она не падает, ничего. Мне вполне достаточно ее для того, чтобы восстановить мышечно-суставное равновесие. То есть мы готовили модели, мы готовили сплинт. Вы знаете, что при патологической стираемости нельзя повышать рот, просто открывая его. Да? Нам надо найти равновесное положение. То есть повышение прикуса – это не просто открытый рот, на штифте, то, что мы поднимаем. Нет, это гораздо более сложная технология. И, конечно, я хочу представить здесь моего друга Евгения Рощина. Рядом здесь зубной техник и уже доктор Это Грин. Миша Саркися, э, Саркисян, да, то есть это мои друзья, вот сегодня Иван нас пригласил в гости, мы очень хорошо все друг друга ладим, и вот Евгений Рощин, Евгений Рощин, он изобретатель вот этого аксиографа, который я применяю в своей работе постоянно, когда у меня есть пациенты суставные, да и просто хочется провести функциональный анализ, я хочу э, получить траектории движения челюстей пациента. То есть раньше мы передавали технику статические параметры, модели, какие-то регистраты прикуса, центрального соотношения. Сейчас же я передаю технику не просто статические вот эти параметры, но еще и динамические. Движение челюстей, открывание рта, чтобы исключить сколы керамики, чтобы работы наши были функциональные. Траектории движения челюсти у нас с вами разные. И они также уникальны, как отпечатки пальцев. Да? Соответственно, конечно, представьте у себя на месте техника, которая моделирует работу по стандартным настройкам артикулятора. То есть, если вы попадаете в зеленый коридор все окей. Но очень часто иногда мы выходим за этот коридор, пациенту эти реставрации неудобны, он их скалывает, и мы начинаем друг друга винить в этом. То пациента, то зубного техника винить. На самом деле мы должны признать, что большинство работ, которые сейчас делаются, нефункциональные. Почему? Потому что мы не передаем динамические параметры движения челюстей. И сейчас я об этом хотел рассказать. В программе Евгения Рощина мы можем провести полный цифрометрический анализ, мы можем сделать изготовить даже скан лица, то есть его алгоритм позволяет это сделать, не потратив на какие-то дорогие оборудования. Вы можете подгрузить фотографии с зеркального фотоаппарата, он обработает их в цифровой трехмерный скан. Но самое важное для нас, мы можем подгрузить компьютерную томограмму и определить плоскости, например, я очень часто работаю по хип-плоскости. Хип-плоскость очень легко находится, если у вас есть компьютерная томограмма. Вы отмечаете точки гаммулюс и инцидивального отверстия и выстраиваете хип-плоскость. В идеале относительно нее мы должны запараллелить протетическую плоскость. То есть мы должны передать технику ту, тот горизонт, ту параллель, относительно которой он будет выстраивать нам новую протетическую плоскость слева и справа. Вы видите, что у этой пациентки есть так называемый кант верхней челюсти, то есть первый сегмент провиск, левый выше, правый ниже, и мы должны этот кант исправить. То есть наша работа и передать зубному технику эту информацию относительно этой хип-плоскости, или кто-то работает по Франкфурту, кто-то по Камперу, соответственно, больше всего мне аксиограф нужен для того, чтобы я зарегистрировал движение челюстей пациента и передал эту информацию в цифре технику. Они передаются в формате XML, это формат... Значит, формат координат, как по каким двигается наша челюсть, то есть в основном я передаю технику модели, плюс пациента прошу вперед челюсть подвигать назад, лево-вправо и открывание рта, плюс свободные движения. Мы им даем жвачку или какой-то ватный валик, пациентка жует, то есть я регистрирую все свободные движения. Эти движения, они очень хорошо визуально понятны. То есть, если у пациента есть какие-то отклонения в траекториях, что вы видите перед собой? Это открывание рта. То есть во время открывания челюсть у нее имеет симптомы дефлекции и девиации. То есть нам надо понять, почему это произошло, что с диском суставным с другой стороны обычно отраженным. Да? Соответственно, мы начинаем со сплин терапии, Мы печатаем трехмерную э, шину. Как я вам уже сказал я больше месяца на сплинте не веду пациентов, не веду пациентов. Они иногда привыкают к этим сплинтам. Могут быть вторичные какие-то деформации зубного ряда, трещины шины. Поэтому в основном я делаю либо коррекцию шины, если, например, мне надо вытащить челюсть вперед, то есть анторизировать челюсть, то я делаю накладки из композита. Либо делаю фрезерованные накладки. Но мы сейчас ждем материал для временных коронок, из которых мы можем эти накладки на зубы, то есть несъемные ортотики, Изготавливать сами. То есть, имея дома, например, 3D принтер, я сам могу изготавливать эти накладки из того же материала для временных коронок. Поэтому они пациенту очень удобны, они несъемные. Мы пескоструем зубы и на любой, например, люксатемп можем. Посадить эти накладки, пациент уже привыкает к новой временной окклюзии. И потом, когда посмотрите, как происходит изменение траектории, как выравниваются, как уходит дефлекция, девиация. И когда мы в конце приходим уже к нормальным траекториям, то есть мы постоянно делаем оптическое сканирование. Вот аксиографию. И когда уже траектории нормализуются, я могу передать эти нормальные траектории технику для того, чтобы он мне изготовил функциональный воксап. Это, в этом воксапе мне помогал очень сильно Андрей Бочмаго. Это тот зубной технику, у которого учатся даже врачи, да, потому что он, его опыт достаточно большой в спринт-терапии, и он работает в системе оптической аксиографии Жени Рощина. Да. Поэтому мы изготавливаем уже функциональный воксап. Как мы видим, нормализуются траектории. Соответственно, вы можете видеть, какие движения я записываю для передачи э, зубному технику. Я записываю открывание полости рта, закрывание, потом записываю две латератрузии, левую и правую. Посмотрите, вы видите, как пациент двигает э, челюстью, да, как у него ведет клык или группа зубов. Все вот эти параметры я передаю в лабораторию. То есть э, техник... Э, с помощью модуля Joe Motion есть такой модуль в вашем экзакаде посмотрите пожалуйста Joe Motion Import то есть вы должны импортировать эти траектории и соответственно соответственно идет совмещение по прикусной вилке по прикусной вилке мы используем КТ. из КТ мы можем получить как бы из лица мы совмещаем КТ с моделями с моделями пациентки очень важно компьютерную томограмму делать закрытым ртом то есть если для шаблонов мы просим э, рентген лаборантов делать с прикусом да, с специальной накуской то для диагностических пациентов мы делаем с закрытым ртом то есть в натуральной окклюзии. это очень важная пометка для рентген лаборантов прикусе и мы нашли определили для себя алгоритм сопоставление шарнирной оси. То есть, имея компьютерную томограмму, вы можете поставить центр суставной головки непосредственно э, вот она шарнирная ось. То есть, зубной техник, подгружая КТ как вспомогательный объект, может установить фактическую, настоящую шарнирную ось у пациента. Это очень важно передавать технику и компьютерную томограмму. То есть, расстояние от шарнирной оси очень важно. Если вы промахиваетесь с этим расстоянием, у вас будут нарушения по прикусу, где-то дезаконно где-то сверхконтакт, начинаются споры с, с врачом. Поэтому для нас это самый простой алгоритм сопоставления. В КТ передается все. Модели с КТ совмещены, шарнирная ось найдена. И мы делаем функциональный воксап. Посмотрите видео движения челюсти по вот этой траектории. Вы видите, там черным обозначено вот это как раз траектория протрузии. И зубной техник Андрей Бочмаго, да, он делает вот этот функциональный воксап. Вот черная линия, которую вы видите посередине, это траектория протрузии у этой пациентки. Он подгружает эти траектории и... Посмотрите, насколько физиологично ведут верхние резцы, да, насколько совпадают с уставными всеми путями наш рисовый путь. И мы, конечно, делаем функциональные ваксапы. То есть, вот это метод изготовления функционального ваксапа цифрового. Мы можем как распечатать его на 3 d печати об этом мы говорили раньше, либо сейчас появились новые материалы, эластичные материалы. Мы чуть позже с Иваном расскажем про эти материалы вам. То есть, эти материалы, они напоминают силиконовые ключи. У них, значит, примерно идет 55-70, это ну, индекс давления по Шору, да, в категории А. И вы можете видеть, что в принципе вам не нужно физически печатать воксап цифровой. Вы можете изготовить из модуля сплинта вот эту капу, сделать толщину и сделать толщину и, и распечатать непосредственно сам цифровой вот этот вакс ключ, да, силиконовый ключ. То есть не надо печатать модели, тратить на это время. Вы сразу обтягиваете и доктору присылаете вот этот силиконовый ключ. Сейчас силиконовый ключ потерпел вот этот первый был прототип, После этого мы сделали еще а, отверстие для инжекции, чтобы доктор мог, например, внести сюда регистрат, люксатемп, например, да, инжектировать этот припуск. И мы еще сделали несколько таких так называемых ступенек. То есть, когда а, первый Первый э, силиконовый ключ опирается на имеющиеся зубы, а потом второй силиконовый ключ опирается уже на те зубы, которые надстроили композитом. Соответственно, э, получается, что мы ну, уже эти прототипы настолько быстро претерпевают э, значит, модификации, что ну, все развивается, все живет, все развивается. То есть фактически не нужно печатать модели. Распечатали силиконовый ключ доктору, он отжал во рту, э, сделал мукап и, пожалуйста, работайте. Но самое важное, мы подошли сейчас к очень важному разделу, сейчас начинается достаточно сложный случай, это прототипирование, где больше всего я применяю 3D-печать в имплантологии. Это, конечно, прототипирование. Давайте остановимся на ней подробно. Значит, прототипы. Прототипы у нас были в аналоговых технологиях. Вот такие прототипы, то есть мы их из быстротвердеющей пластмассы что-то изготавливали. Значит, э, э, значит, э, мы изготавливали из быстротвердеющей пластмассы, вы знаете, их вело, то есть при варке эта пластмасса ее ведет, то есть в конусы вы уже трансокклюзионные не просадите, они ломались, выкручивались, ослаблялись винты. То есть вот эти прототипы, от них мы сейчас постепенно отходим уже, да, потому что уходим от ручного труда, потому что все-таки вместо шпателя у нас есть мышка, есть клавиатура, есть 3D принтер. И а, самая проблема в этих прототипах, в аналогах, было то, что техника на финальной работе не, смог их, не сможет их воспроизвести. Сколько раз было так, что мы определили с пациентом форму, все, но новая работа, которая происходит, проходит из лаборатории, она отличается от этой. И начинается вот это опять а, сложности. Есть резективные технологии прототипирования, то есть работа в цифровом протоколе, в основном это полноконтурные работы. Представьте, это дуги с оксида циркония полноконтурного. Никому не хочется переделывать, никому не хочется иметь там открытый рот сзади или дизаклюзию во фронтальном отделе. Хочется иметь прототип, который будет точно воспроизведен в финальной конструкции, не имея погрешностей по форме, по, по другим параметрам. Поэтому мы использовали резективные прототипы, то есть фрезерованные по ММА. Но фрезерованная, по-моему, она дороже, расход фрез на нее дороже, поэтому мы сейчас в основном переходим на аддитивные технологии 3D-печать. Вот вы видите на этих 3D-печатные прототипы будущих полноконтурных работ. Или металлокерамики. Если вы хотите сделать пациенту металлокерамику вы изготавливаете силиконовый ключ поверх этого прототипа, редуцируете в цифре каркас, делаете из воска, и потом по ключу наносите керамику. То есть, таким образом цифровым сканированием вы можете завершить работу металлокерамической конструкции металлокерамической конструкции и так вот эти прототипы которые мы делали с, с моими очень хорошими друзьями это дмитрий фильмов уста мансоров то есть это полный контурный цирконий это пол на контурный цирконий окрашенный да и мы можем четко уверенно быть в том что ту форму которую мы определили с пациентом она будет перенесена в Точно воспризнана в финальной работе. Эту пластмассу мы давали иногда пациентам на неделю походить, попривыкать, и потом снимали или не снимали, потому что у техника уже есть STL-файл э, готовый, они идентичны, и он просто по, по тому же STL изготавливал, например, циркониевую работу фрезеровка, синтеризация и так далее. То есть иногда эти конструкции долгосрочного ношения были. Я вам сейчас покажу один случай законченный. Хотел бы вот соединить вот эти все аксиографы, прототипы в один вот нормальный а, такой большой случай. Значит, это... Пациентка с сахарным диабетом, то есть у нее верифицированный сахарный диабет, тест HbA1c составляет, составляет 8,2 2 то есть это верифицированный сахарный диабет. Несколько лет назад мы уже ставили ей имплантаты, несколько лет назад мы уже ставили ей имплантаты, и мы выбрали промывную часть. Могут быть, новые доктора, нового поколения доктора с ужасом посмотрят на эту промывную часть, но гигиена у пациентки соблюдается достаточно хорошо. Она говорит, мне очень удобно провести ирригатором, прополоскать стаканом воды, и у меня все это выходит из-под него. То есть гигиеническая промывная часть, она очень правильная в принципе. Я думаю, многие со мной согласятся, что когда сложные условия, плохо с мягкими тканями, то вот эти промывы, они облегчают пациентам гигиену. И вы можете посмотреть на верхнюю конструкцию, на верхнюю конструкцию, которая подлежит удалению. Посмотрите, у нее везде промывы везде вот под этим большим пролетом у нее промывы но насколько хорошо прочищается пища да? а в тех местах где например плотно к десне у нее с прочищением сложности мы удаляем все эти зубы я ставлю мультиюниты, тотальные работы на имплантатах я веду только на мультиюнитах, потому что это идеальный способ пассивировать работу, да, поменяв внутренний конус на плоскостное соединение. В течение, значит, сканируем, сканируем вот это все, буквально на следующий день или через день мы одеваем ей временные конструкции, особенности немедного протезирования. Опять же, промывные пространства. Я хочу акцентировать на это внимание. То есть иногда врачи-ортопеды сразу хотят получить авоиды. Но при таких компромиссных работах, когда мы выходим в конструкцию FP2, то есть с розовой керамикой, нам нет смысла делать эти авоиды. Сразу имеется в виду. Потом вы можете их отдавить. Но первоначально вам надо обеспечить пациенту гигиену, чтобы не давило это временная конструкция на десны, поэтому мы удаляем все зубы сканируем приходит фрезерованная пластмасса фрезерованная пластмасса плотные контакты от клыка до клыка и в 72 часа постарайся обеспечить немедленную грузку значит так идет ее рентген-контроль то есть мы поставили имплантаты отсканировали ска маркеры стоят и потом прикрутили уже временную фрезерованную конструкцию Итак, значит Потом второй этап. Опять же, очень хорошо, если в вашей библиотеке есть возможность снятия цифрового оттиска с мультиюнитов. То есть бывают оттиски с имплантата с уровня с уровня титанового основания, и есть оттиск с уровня мультиюнита. То есть должна быть библиотека, которая позволяет вам снять оттиск с уровня мультиюнита. Как вот в этом случае есть специальный скан-маркер. Поскольку мы уже отходим от силиконовых оттисков, и даже тотальная работа, я вам покажу пример тотальной работы без силиконовых оттисков, то есть сканируется нижняя челюсть, нижняя челюсть, верхняя челюсть. Вы видите, я из жидкотекучего композита или из кофердама жидкого делаю такую дорожку, потому что это своего рода сканмаркер, это своего рода зацеп для внутриротового сканера, по которому по вот этой короткой окружности он гораздо быстрее и точнее будет цепляться, чем по большой дуге, где он даст большое искажение. Поэтому я использую либо жидкий кофердан, либо жидкотекущую пластмассу жидко-текущую пластмассу, для того, чтобы сделать маленькую вот такую дорожку, чтобы сканеру легче было цеплять предыдущие и последующие сканы. Соответственно, следующий скан идет со скан-маркерами, и мы готовим вот такую вот, получается, модель. Как регистрировать центральное соотношение в этом случае? Как я могу зарегистрировать центральное соотношение? В данном случае я намеренно поломал времянки у пациентки через 3 месяца, то есть я сломал половинками. И вот этими половинками, методами перекрестного переноса, пока у нас была фиксирована мешавелярная высота, то есть vertical dimension, да, я отсканировал, посмотрите, вот он, рядовой сканер, я сканирую с другой стороны. После этого я перенес пластмасску, прикрутил с другой стороны и отсканировал с другой стороны. текучка он быстренько цепляется цепляется сканами и вот мешалвеллярная высота не видно времянок с другой стороны но они там есть то есть времянки установлены половинка времянок установлена с той стороны их не видно потом я переношу перекрестным переносом времянки на другую сторону и делаю второй регистрат прикуса с другой стороны он сопоставляется еще точнее и вот здесь мы решили изготовить металлокерамическую конструкцию по финансовой причине. Жизнь есть жизнь, да, и эта пациентка, понятно, что у нее не так много денег, она пенсионерка, она копила на эту работу, несколько лет собиралась, и поэтому мы решили сделать ей металлокерамику по пожеланиям пациентам. В цифровом протоколе сделать металлокерамическую дугу очень сложно, поэтому мы и делаем физические модели. Я передаю эстафетную палочку э, Ивану, Значит, Ивану, для того, чтобы он рассказал, как он изготавливал э, эти как раз модели. Да, Иван, здесь? Да, да, держу. Пожалуйста, я передаю. А, так, я не хотел тебя перебивать, настолько интересно рассказывал, что я просто себе сделал заметочки, да. которые я добавил бы. Потому что это такой интересный рассказ, у самого рот открывается, сидишь, смотришь как бы не упустить, что новенького, хотя, в принципе, mm -hmm. это уже сто раз с тобой обговаривала. Значит, насчет промывки, то, что у тебя модели были изначально вот это вот э, на серой поверхности, вот эта бугристость, да, это недостаток промывки, и э, я бы еще уточнил, как называется э, профессиональная э, промывочная и засветочная станция, ну, э, mm -hmm. от производителей рекомендованная, то, что ты сказал, это Formwash и Formcure э, от, от компании Formlabs. А в чем их а, плюс? А, в том, то, что они полностью автоматизируют процесс и в том, то, что а, под именно эти а, установки, станции, да, засветки и промытки уже есть настройки на сайте. То есть вам не нужно выдумывать, сколько вам светить, сколько вам а, промывать в спирте, это уже все сделали до вас и выложили это все а, на официальном сайте, с настройками, то есть вы не ломаете себе голову, как с множеством других принтеров. В чем плюс именно от производителей постобработки. Постобработка обязательно нужна, сейчас о ней тоже сейчас расскажу вкратце. По стоимости, то, что джиги, то, что ты считал, сказал, что можно посчитать, я не удержался и залез посчитал все это вместе. В общем, если из ЛТ делать, то это выходит за 2 мл 80 рублей. Один джиг. Вот, если да. делать из СГ, СГ-материал тоже можно использовать, он чуть дешевле, он для хирургических шаблонов используется, он тоже для единомоментного применения э, подойдет, такого как джик. Он будет стоить в районе 60 рублей за джик. А что касается капы, которую ты напечатал, она у тебя ушла 5 мл, насколько я помню, да. вышла, это все 200 рублей за капу. 200 рублей капа, да. Да, получилось 200 рублей за 5 миллилитров. Вот. А что а, насчет длительности ношения капы и использования? Да, ты абсолютно прав в этом, а, что на длительное ношение пока нельзя, до месяца можно носить. А, и я хочу сделать акцент, что нужна правильная постобработка. То есть, а, если вы сделали неправильную постобработку, то капа будет носиться меньше, намного меньше. Вот. А, про... Рощина Хотел бы сказать, что у него очень крутая система переноса лица. То есть, это банально э, садится человек, берется камера зеркальная и ставится скан-маркер э, на лицо, на лоб в основном, и фотографируется, и по этому скан-маркеру объем переносится полностью точно. Смотрел эти стрелки переносил, общался с Женей, очень-очень мне нравится качество. То есть, прям доволен, то есть всем рекомендую, кто хочет использовать, мне очень понравилось. Сейчас перейдем потихонечку вот к эстафетной моей палочке, про что мы говорили, про э, изготовление моделей под 3D-печать, как раз этот акцент, о котором мы разговаривали. Э, я бы здесь не стал прям показывать пошагово, не буду показывать пошагово, как что использовать, куда что нажимать, скажу маленькие акценты при создании моделей. Для того, чтобы у нас правильно позиционировались скан-маркеры, сопоставлялись с библиотеками, нам необходимо разрезать STL со скан маркером То есть я, как вы видите, полностью удалил слизистую вокруг скан-маркеров и нашел вот такой неприятный момент, где интеральный сканер соединил слизистую и сам э, сканбоди и сканмаркер э, э, ну, банально потому что высота была достаточно низкая и там все вместе. Важный момент, важный момент для совмещения, чтобы точнее было он да. отрезает их от Дисны сканмаркеры и сопоставление точнее так получается. Да, намного точнее плюс еще я бы посмотрел на такие моменты, как неровности при сканировании скан-маркеров, но здесь скан-маркеры круглые, и не везде вот такая вот погрешность, поэтому сопоставление прошло достаточно успешно. Но если будет там за миллиметр выходить, за полмиллиметра, да, то я думаю, лучше посмотреть, либо отрезать этот кусок вообще, если у вас такой вот скан-меркер круглым подойдет, э, отрезать его, чтобы он не мешал вам при сопоставлении. То есть не бойтесь отрезать. Второе, для того, чтобы нам получить качественную модель под 3D-печать, нам необходимо отрезать э, лишние зоны, скажем так. Э, те зоны, которые интернальный сканер захватил. Это может быть переходная складка или подвижная часть там щеки, э, или подъязычная часть, обычно она тоже нам не всегда нужна. Вот. И э, мы отрезаем это для того, чтобы программа э, при считании, калькулировании модели э, у нас она посчитала намного быстрее. Потому что чем меньше материала вы превращаете в модель, как бы меньшая стылька, тем быстрее у вас компьютер справляется с этим. Второе. Многие спрашивают, как из изготавливать Дисну, многие впадают в ступор. Странно, вроде у меня та модель, нужно, вроде все делаю правильно, а не получается а, в общем когда вы доходите до определения границ зуба на импланте когда вы используете библиотеку, библиотеку а, имплантов ну то есть скан-маркеры вам необходимо хотя бы один имплант зуба отметить вокруг а, импланта то есть чтобы у вас она шла по модели остальные же а, а, скан-маркеры там аналог можно Нажимать кнопочку «Определить» и «Далее», чтобы сохранить время, чтобы каждую так не отдалять. Для чего нам это нужно? Нужно это нам для того, чтобы в дальнейшем у нас появилась э, в дизайне модели функция «Маски». И мы уже могли э, выделить полностью «Десну», которая нам нужна, если мы хотим ее отдельно делать. И в дальнейшем у нас получается э, готовая моделька. Здесь э, тоже передаю эстафету. Готово. Хорошо. Значит, получается что здесь иван вам рассказал как как он изготовил отделил десневую маску от модели это очень удобно то есть там надо написать определить границу и тогда десневая маска появляется то есть он не отправляет файл stl модели вверх-вниз и отдельно десневую маски для печать поскольку я печатаю обычно у себя дома просто все это и я как раз это все без курьеров, без всего распечатаю. Очень удобно, что во многих системах есть специальные калибровочные джиги, потому что аналог цифровой, он тоже с разным усилием может входить в модель, поэтому вот это наличие спейсера, оно сейчас пока в экзакаде не реализовано, поэтому приходится распечатать этот джиг, посмотреть особенности каждого вашего принтера, чтобы аналог печатный стал с правильным усилием в модель, то есть мы определили, что это где-то составляет F104, подгрузили ее из библиотеки, использовали в данном случае это расширение, этот спейсер для того, чтобы установить аналоги. Аналоги прикручиваются, то есть дополнительно фиксируются, стабилизируются в модели. И я распечатал нижнюю модель э и распечатал верхнюю модель. После этого готовится э по той высоте, которую мы зарегистрировали по ее старым временкам, готовится в принципе из базы достается STL ее временок то есть даже можно повторно ничего не тратиться, у вас есть ее времянки, вы ее можете использовать. И для того, чтобы сейчас определить у нее не только высоту лица, но и центральное соотношение, используются вот такие э, очень хорошие гнатометры, так называемые, цифровые. Может быть, кто-то из вас работает такими гнатометрами систем, там, например, Аман, Гербах и так далее. И э, для меня, например, сейчас проще распечатать это индивидуальные такие гнатометры для пациента, для того, чтобы определить центральное соотношение, передать траектории э, и э, виртуальный или физический артикулятор запрограммировать. Значит, э, в этом случае мы использовали прототип, который был у нее до этого, печатный, печатать мы его будем, не фрезеровать. Я э, поставил пищик на нижнюю модель, вы видите, я из модели капы, модуль капы, обтянул нижние зубы, поставил туда площадку и пищик. А на верхний прототип, который я распечатаю, я поставил плоскость. То есть этот пищик будет, так центральное соотношение, воспроизводимое положение, в котором он будет упираться, для того, чтобы мне понять, как соотносить челюсти. И еще этот штифт очень удобен, потому что вы можете высоту лица также э, смотреть. То есть вы можете сразу определить два параметра. Vertical Dimension Occlusion и Central Relation. Да, соответственно, эти стелки они в свободном доступе есть в интернете, вы можете их, в принципе, подгрузить. Да, и вот так вот у меня получилось. То есть модель капы, спринта на него я устанавливаю пищик, а на противоположную сторону плоскость. Соответственно, делается прототип. Вы можете видеть, насколько печатный прототип идет к физической модели. Почему? Напомню, почему мы делаем физическую модель. Металлокерамику мы хотим сделать. Соответственно, вы можете видеть, насколько четкое прилегание прототипа. На 25 микронах я это печатал. Прототип. Да? И, соответственно, изготавливается вот такой вот э, на прототипе столик. Я определяю центральное соотношение, подкручиваю этот штифт, определяю вертикальный размер окклюзии. Да? То есть это очень удобно, э, как бы два в одном. Самое главное, что я хочу вам мысль какую донести, что 3D принтер — это самое простое экономичное, возможность войти в цифровой протокол, во, во второй во второй протокол, в цифровой протокол. Почему? Потому что фрезерные станки не у всех есть возможность приобрести, но 3D-принтер можно поставить даже в клинике и делать часть работы, себя изготавливать. Да? Соответственно, вы, наконец, можете воспроизвести то, что намоделировали, и разные ваши фантазии да, в, в этом протоколе. Соответственно, у меня пищик определяет латератрузии, протрузию, ретрузию, и мы можем запрограммировать физический артикулятор по этим настройкам. После этого я убираю этот пищик, он мне не нужен, отламываю вот эту платформу, вот она внизу, и у меня получается временки. А, то есть я смотрю эстетические параметры, насколько видны, видны зубы, насколько нужна визуализация здесь и так далее. Если что-то пошло не так, если бывают погрешности, надо прямо об этом говорить, что всегда, когда мы делаем прикус, могут быть какие-то погрешности. Соответственно, вы можете также спокойно это все перерегистрировать любым а, байтом и отправить технику уже в таком варианте. После этого мы используем приспособление из аппарата Рощина. Да? Это специальный гироскоп, который показывает положение челюсти в пространстве, как наклонена плоскость выше, ниже. И используются два скан-маркера на 13 и на 33, область 33. Пациентку просим открыть рот вперед-назад-лево-право. И эти траектории передаем технику. То есть мы посмотрели, траектории достаточно хорошие, достаточно правильные, можно их применять для постоянного протезирования. Соответственно, вы можете здесь видеть, как... Техник имеет а, вот эти динамические параметры, а, динамические параметры, а, значит, в, а, которые передаются в лабораторию в лабораторию, и уже готовится функциональный прототип. То есть мы корректируем тот прототип. Пожалуйста, у нас на эту печать уходит очень мало времени и средств, и мы используем материалы, вот этот, например, Блич от наших хороших друзей из компании Харслабс. Мы используем вот этот прототип, потому что он белый, приятного цвета, пациенты очень хорошо видят его. И вот, пожалуйста, модель распечатанная с десной, модель нижней челюсти, и прототип прикрученный к аналогом, то есть точность очень высокая, вы можете видеть точность прилегания прототипа, достаточно, э, достаточно для того, чтобы сделать вот это временное прототипирование. После этого стойка дает нам положение, из программы мы выгружаем э, Настройки гексапода. Это стойка под мой физический артикулятор Гамма. То есть он показывает, как, вы помните, этот первый гироскоп, который мы пациентки, ставили, как запрограммировать положение верхней челюсти и перенести его в физический артикулятор, потому что мы хотим сделать металлокерамику, да. То есть нам нужно под нанесение модель. Соответственно, вот она стойка с гироскопом, с центральным маркером. А, настраивается вот этот как раз гироскоп. И гипсуется в артикулятор, в данном случае это артикулятор Гамма. В программе есть еще возможность не вручную настраивать артикулятор, но в этой программе у аксиографа Жени Рощина есть возможность получить параметры суставного угла, угла бената и сразу перенести его, запрограммировать в физический артикулятор. Либо перенести сразу траектории. Вот, пожалуйста, вот этот функциональный прототип. Вы можете видеть, значит, вот этот функциональный прототип, который мы здесь изготовили для, для нее. Вы видите, насколько вот э, по протрузии идет очень хорошее совмещение центральная линия эстетические параметры. И дальше мы уже используем печатный полимер. Печатный полимер для изготовления каркасов. То есть здесь в этот случай мы хотели понять, можем ли мы использовать печатный э, Castable Wax для того, чтобы изготовить э, в цифровом варианте э, каркас. Как готовился каркас? Просто-напросто в программе проводилась функция редукции, редукции, и на толщину керамики редуцировался вот этот прототип, то есть каркас был изготовлен в цифровом варианте. Мы использовали Castable Wax, изготовили, отлили. Поначалу у нас литье не получалось, но потом вот по совету Ивана мы уже приняли его советы и изготовили уже, уже литье стало все лучше, лучше, лучше. И постепенно мы уже стали доверять 3D-печатным каркасам, особенности опоки, выжигания, все это он может вам тоже с вами поделиться. И уже имея отлитый каркас, мы нанесли уже по ключу, Ключ, который мы сняли с этого прототипа, он служил технику основанием для переноса функционального ваксапа на металлокерамику. То есть работа у нас в артикуляторе по стандартным настройкам. Каркасы были редуцированы по 3D-печати. Мы пошли в этом случае в одном месте на окклюзионную поверхность, на вестибулярную поверхность выходила шахта. Поэтому мы разделили, сделали одну одиночку. И вот он, пожалуйста, 3D-печатные модели. Без гипсовых, без силиконовых слепков, это просто цифровой протокол, если нужна, например, модель для нанесения. Несмотря на сахарный диабет, состояние мягких тканей очень неплохое, несмотря на то, что с временками она ходила достаточно долго. На рентгине вы можете видеть контроль посадки такой конструкции, да? то есть достаточно пассивно конструкция сидит на мультиюнитах, и ситуация в полости рта. То есть это металлокерамика, которая была изготовлена по цифровому протоколу, и вот в этом такой результат мы получили. Случай у нас бывает достаточно сложный. Вот этот случай тотальной работы с немедленной нагрузкой. Значит, э, в чем интерес этого случая? То, что мы в конечном итоге от дочки пациентки, да, дочка пациентки, мы взяли, отсканировали зубы дочки пациентки и перенесли на, зуб, на челюсти ее мамы. То есть, э, насколько цифровые протоколы э, только в вашей фантазии ограничены. И вы можете перенести как раз вот такие варианты, как скан дочки, и э, он подгрузить его как в Аксап для э, мамы. Опять же, мультиюниты, опять титановые основания идет операция, не хочу э, кровью там, скажем вот это много. И в качестве переноса э, перекрестной окклюзии мы использовали преэкстракционные регистраты. То есть мы скатали силиконовые э, на, такие регистраты, установили слева и справа. При сканировании справа мы убирали правый регистрат и потом меняли их местами. То есть мы переносили также перекрестным э, сканированием по вот таким силиконовым регистратам. Один из имплантатов я установил транссинусально, то есть через э, пазуху, да, специально это было так задумано. Э, вот. И вот видите, вверх и низ это тотальная работа под место анестезии. Через 2-3 дня приходят зубы вверх-вниз по дочкиным, То есть дочку мы подгрузили в качестве ваксапа. Они очень похожи. Да? И маме одели вот эти вот эти зубы. Для постоянной работы мы сделали очень сложную такую работу. Сейчас Иван расскажет, как мы делали физическую модель челюсти, совмещали их с аналогами, с десной, для постоянной работы. Значит, пожалуйста, Иван, я тебе сейчас передаю слово. Давай, давай. Да, все, пожалуйста. Ага, так. Включаю. Так, ну, значит, поговорим мы о модели демонстрационной по положению имплантов, да, для постоянной работы. На самом деле сложная работа, потратил более чем 6 часов это все подгонять. Но у нас получилось и вполне неплохо. Сейчас расскажу вкратце моменты, как это делалось, из чего это сопоставлялось, и как вы можете попробовать у себя это сделать. Значит, изначально, естественно, мы берем модель и делаем ее разборную с десной разборной. Далее мы в одних координатах вытаскиваем КТ и модели. И открываем это в другом приложении, здесь пластикат использовался. После этого я вырезаю все ненужное из КТ, то есть ориентируюсь на модель, на десну, естественно, положение, заполняю кость, здесь достаточно долгое время заняло меня заполнить кость, чтобы было хоть какая то как сказать, удобство для печати, чтобы печать была у нас успешной, необходимо было заполнить внутри здесь кость. Далее, после заполнения костей я примеряю модель. Смотрю, что все так, как мы и планировали. Далее я беру модель, разрезаю ее на две части. Это верхняя часть и часть с аналогами. Стараюсь сохранить это все, потому что любая деформация в пластикаде ⁇ это деформация модели, и аналоги могли не сесть. Поэтому я и разделил на две части, потому что сверхушки приходилось работать. Далее я это все соединил, добавил трубки. Uh, и uh, вырезал у них пространство до аналогов, чтобы было удобно добираться, и чтобы моделька смотрелась у нас красиво. В итоге примерил десну, как вы поняли, десну я вообще не трогал, то есть она у меня была чисто для ориентира в, в пластикане. Uh, дальше у нас получилась вот такая вот печать с аналогами, uh, которым мы можем сореть. Здесь уже, наверное, я сейчас расскажу про эластик. Не-не-не, продолжай, продолжай. В силу того, что очень стал популярен эластичный материал, у нас появился интерес к этому тоже попробовать. И в силу того, что у нас есть эластичный материал, но он не биосовместимый, да, но вполне подходит для конструкции моделей. Что мы сделали для того, чтобы изготовить десну? Добавили краситель в ваночку, печаталась на форум втором. Сейчас объясню в конце, почему именно на форум втором печаталась в принтере. На форум третьем тоже можно приехать. А, добавили краситель, перемешали это все в полимере а, просто бегунком. Далее заняло 3 часа печать на 100 микронов, да, материал жесткий, печатается тяжело. Там, я не знаю, сколько у Виталика ушло по времени на флекс от mm -hmm. Харцов, то, чтобы тоже. Примерно в... так же также Столько же? Ну, тяжелый да, материал для печати, поэтому... И учтите, что это LFS-система, это SLA-система, форм 2, То есть он медленнее печатает, чем LCD, но время примерно так же получилось. То есть это плюсик. Потом у нас получилось, что вот моделька у нас напечатанная, мы ее обработали, засветили и уже использовали, уже Виталику отправили, и он уже... Примерно... Да, да. Рассказал уже именно об этом материале. Угу. А, вот. А, значит, а, здесь, наверное, у меня а, одна ремарочка по да, да, да, да, да. принтеру. что Почему мы печатали на форм втором? Потому что у них а, сейчас а, ваночка, которая первая сделана, первая версия, она слабая для печати таким жестким полимером. То есть вы можете напечатать, поставить ваночку, залить эластик, начать печатать, но уйдет литр, и все, и а, ваночка умрет после этого. Поэтому сейчас мы ждем поставок, надеюсь, недельки, через 2-3 нам придут уже вторая версия. Виталий, я тебе уже отложил, уже выписал, так что не переживай, у тебя будут ваночки эти. И, значит, вот Пока на этом все то есть как изготовим модель то что есть у нас альтернатива единственное приходится немножко э, пользоваться э, красителем добавлять но это совершенно несложно продолжаем и наверное продолжаем. Хорошо. значит мы будем продолжать значит для чего мы это делаем ребят мы как бы сказать у нас нет возможности там эм, вы то есть не стоит задача там выжить или что-то э, много заработать это просто наше творчество да то есть можно изготовить просто физическую модель но мне же нужно техника как-то озадачить как-то чтобы у него мозг пластичный работал, да, то есть я ему КТ э, предоставляю. То есть это не то, что необходимо вам делать, но просто есть как-то творческий подход, есть ваши фантазии, есть что-то, которое вы хотите постоянно что-то совершенствовать, обновлять. Вот ради чего мы делаем КТ, совмещаем с моделью. А не то, чтобы например, э, там, что-то с пациента взять. Это просто мы так работаем, просто нам удобно. И мы так хотим вот что-то совершенствовать. Соответственно, вкручиваются аналоги в эту челюсть. И я... Параллельно еще э, печатал эту десну из других сторонних полимеров на втором своем принтере, на LCD, и в данном случае, конечно, тоже используются различные калориметры, это э, модель, которая распечаталась челюсти из материала Dental SG и десна из эластика, о которой Иван рассказывал, вторая десна я печатал из Harzlabs полимера параллельно, то есть он по физическим свойствам, то есть э, достаточно много компаний и хороших э, развиваются в этом направлении, в области эластичных материалов, я показывал силиконовый ключ, сейчас я вам показываю дисну и на ней мы делаем вот эти зубы самое главное, я вам хочу показать как мы переносили от мамы дочки вот этот воксап, то есть отсканировав дочку, посмотреть, насколько похожи были мама с дочкой, то есть дочка у меня лечилась несколько лет назад и привела маму, и я вам хочу показать просто, насколько действительно мы подгрузили вот этот цифровой воксап, и они похожи и внешне, и по цвету. Кстати, мама отдала кальций и настроение зубов дочери, а дочь через несколько лет как бы свою форму отдала а, нативную маме, то есть мы ну, вот в этом случае перенесли с высокой точностью э, по финальную работу э, от мамы и дочки. Отдельно еще заслуживает 3D печать по пол э, с лицевому сканеру. Применение Вот этот скан-маркер был как раз изготовлен методом 3D-печати, он позволяет перенести вилку и окклюзионную плоскость пациента, совместить модели с лицом пациента по этому центральному скан-маркеру. Да, мы можем видеть этот регистрац, скан-маркер, точки для совмещения, это все в цифровом протоколе делается. Это пациент очень мне такой дорогой, да, это мой родственник, которому я хотел сделать все самое лучшее, и в этом случае 3D-печать помогает нам совместить лицо с окклюзионной плоскостью. Если пациент просто улыбнется с обнажением шести зубов, вы получите погрешность при совместении в дистальных отделах. Этот скан-маркер, он по сути позволяет вам перенести ее достаточно хорошо. А в дальнейшем вы можете использовать скан лица при комплексном реабилитации зубов, имплантатов, да, видите, плоскость горизонт фактически различные виды то есть в этом случае 3d печать имеет это представление вообще хочу сказать что 3d печать я вот очень погрузился в эти два месяца потому что у меня дома стоит 2 3d принтера я печатаю вот это все, что я запечатал да, в течение там, месяца пол полтора, находясь на, вот, в режиме карантина, самоизоляции, да, как у нас сейчас говорится. То есть это то, что самый легкий путь. Поставил 3D-принтер и воплощай свои фантазии. Надо шаблоны, надо джиги, надо какие-то вещи. Вы видите, здесь даже слюноотсосы. То есть даже мы слюноотсосы распечатали. вот Очень хороший аспиратор, кстати, он и ретрактор, и очень собирает вот это все, как раз взвесь веществ. Поэтому использовался вот этот свинодсос, он достаточно хорошо входит у меня в спину, в бюджет, да, и посмотрите, и ретракцию хорошо делает свинодсос, и вот такие вот несколько ковидных, скажем, кейсов, да, вам покажу, то есть он собирает очень хорошо, а, значит, вот это все, ну, лицевой сканер, мы про него говорили, я использую несколько лицевых сканеров, это программа Белус и а, аксиограф Жени Рощина, в котором вы можете отфотографировать зеркальным фотоаппаратом пациента с любого вашего фотоаппарата и алгоритмовой в его программе совместить в лицевой скан. Кому интересно сетка лицевого скана? Ну, я сделал свой лицевой скан, а, сделал маску. Да, вот Как раз был пик вот этого ковида в России, все искали эти маски. Я распечатывал эту маску из модуля смолы, адаптировал ее к своему лицевому скану, то есть совместил их между собой, масштабировал. Она достаточно герметично у меня встала. Я ее распечатал на э, вот этом принтере, поставил э, значит, хлопковые фильтры, раскрасил ее. То есть вот такая вот маска получилась, но мы добавили даже еще экспрессии в нее и из... Uh, значит, из uh, Blue, такой материала, если у Labs, мы сделали вот такие светящие темноте, то есть когда я гуляю с собакой, меня видно, и вот эта маска, она многоразовая, скажем так, вот вот такие вещи. Подытожив, я хочу вам сказать, что все равно человек всегда будет умнее любой машины, это моя позиция, да, это фразу сказал Гарри Каспаров, я его очень сильно поддерживаю в этом, и uh, я вас хочу поблагодарить за внимание, да, uh, сейчас я передаю слово Ивану, у него осталось буквально несколько еще комментариев, как я помню, да, по, по да. лекции сегодняшней, по нашему семинару. Я сейчас сделаю его организатором. Я хочу сказать, что мы, к сожалению, за час не успеем научить чему-то вас. Мы просто можем поделиться результатами своей работы, совместной работы с многими техниками. Пожалуйста, Иван. Далее у нас будет с 11 июня вебинар о том, кто хочет перейти в цифру. Я расскажу о том, что нужно для старта, какие используют приложения, что вы можете добиться, нужен ли вам фрезер или нужен ли вам принтер, и как вы можете это использовать в своей лаборатории. Это будет и для врачей, которые хотят поставить у себя фрезер или а, принтер, и для техников, которые хотят перейти а, в цифру, или кто-то хочет открыть лабораторию, тоже подскажу именно, что использовать. А, далее давайте перейдем к вопросам. У нас их не так много у нас их пять штучек, давай я начну читать, да, наверное. Mm -hmm. Добрый день, какой принтер вы порекомендуете для печати лайнеров? Давай, пусть тебя, наверное. И первый, первый слайд свой покажи, где себестоимость и э, материал, то есть чтобы человек понял, просто... Э, Площадка у Formlabs а достаточно широкая, то есть логично, что вы в нее сможете поместить гораздо больше лайнеров, и э, по скорости вы сможете по скорости вы можете очень много их печатать, потому что, опять же, мы вначале говорили о материалах грей и Draft, которые даже на 160 и на 300 микронов дадут вам достаточно приемлемое качество. И по прайсу, вот посмотри по себестоимости, сколько выходят эти модели. То есть, несмотря на то, что это очень высококачественный полимер, получается, что большое количество моделей. Но я уверен, что скоро будут и лайнеры уже печатные, и не будет смысла печатать все эти модели физически, вы просто будете уже печатать элайнеры, последовательность самих элайнеров, и так будет проводиться лечение. Следующее. Какое максимальное разрешение в микронах может печатать принтер? Дело в том, что есть номинальное разрешение, да, вот 25 микрометров, но оно складывается из многих параметров. То есть, в принципе, 25 микрометров это вот самое лучшее, что я видел на форум третьем. То есть, глажи этой поверхности, до сих пор я ничего не встречал, вот, для меня это вот более чем достаточно. То есть, это клинически очень-очень хороший результат. Вот. С джигов и дуги. Александр, пожалуйста, напишите Напишите нам в Facebook, да, стелка у Ивана есть, он в 3D, можете написать Иван Голобородько, он вам вышлет наши стелки. В каком программе ли резали дырки под FTM шаблонах под Это все в Пластикаде. Почему некоторые мечат на 45 градусов с большой длиной поддержки, а другие параллельно столика с короткими? Влияет ли ориентация на точность? и э, при большой длине поддержки печати. Давай вашей... я здесь отвечу. Давай, давай, давай, пожалуйста. Здесь, здесь смотрите, э, вот по поводу этого вопроса. Да, имеет расположение, у форм второго при 45 градусов я заметил, что он печатает поточнее. У форм третьего буквально вчера мы сравнивали сканы э, минимальная погрешностью э, при параллельной печати от платформы, то есть э, зависит от этого. Поддержек тоже прям кучу не нужно, потому что они при засветке ведут модели и точность ухудшается. То есть среднее количество поддержек и а, параллельно столько стоит, если форма 3. Если а, форма 2, то 45 градусов. Насчет первого вопроса по дилайнеру я бы добавил то, что как раз большая площадь печати – это выигрыш. Еще не стоит забывать, что есть автоматический подогрев полимеров в принтере и то, что у него есть картридж, который дозирует. То есть вам не надо заморачиваться. И лайнер это всегда большое количество печати, и вы можете принтер просто оставить на ночь и уйти, и принтер будет сам доливать полимер, когда необходимо. Formlabs компания это полностью автоматизированные принтеры. Вам не нужно практически ни о чем заморачиваться. Вы поставили принтер, нажали кнопку, и он у вас печатает. Дальше. Как называется пример эластичный для печати ключей под макапом? Ну, слушайте, эластик, но он не биосовместимый. Но Виталий говорит, что может подойти, потому что он, посмотрю, пощупал. Вот. у Харцов. Которую я печатал Hard Slabs Yellow Clear flex, вот, вот этот под макапом. Хирургические шаблоны, Глеб, будет, я уверен, Юрий Георгиевич Седов с Иваном проведут совместный вебинар по хирургическим шаблонам. Как мы сейчас работаем, мы сразу уже готовим и абатменты, и коронки, и бремянки, и сразу в один день все это все заканчиваем. Поэтому я уверен, они анонсируют совместный вебинар, это будет очень интересно, и по хирургическим шаблонам они больше. Мы сегодня раскрывали в основном ортопедические моменты. Что за аналоги для печатных моделей используете? Где приобрести? В Dental Guru есть каталог для скачивания. Вы можете скачать каталог цифровой Dental Guru. И еще использую печатные модели Xgate. Израильская компания. Вот. Поэтому Dental Guru уже официальный каталог. Вы можете скачать на сайте цифровой каталог со всеми печатными моделями. Библиотеки актуальны, все исправлены, все работают, погрузили, смело работать. со всеми корейскими системами совместимы. Хорошо? Вопросы, по-моему, Виталий, не будем вас а, как правильно печатать бюгеля? Но а, сейчас я быстренько отвечу. А, бюгельные нужно а, печатать а, позиции прилегания к верху столика. И а, если есть очень тонкие места, то лучше ставить балку, чтобы бюгель не повело. Засвечивать только на модели и сразу же его отливать. Вот. Виталий, больше не задерживаем, потому что знаю, что пациенты, что сроки, что нужно. Да, Сейчас операция. Спасибо за приглашение, всем за ваше внимание. Я вас очень ценю за то, что нашли ваше время. И до встречи на будущих семинарах. Спасибо еще раз Иван. Спасибо, спасибо, город Спасибо, ребята. Всем пока.